Прогресс. У нее прогресс. Да, всем... Zoom всем сказал, что мы видим запись. Ну да. Всех предупредил. Mm -hmm. Так. Ну что, друзья, 28 марта? представляете, уже март завершается. Ну да. Время настолько стремительно, что просто прямо летит, как метеор. И из последних, начну с таких небольших каких-то новостных вещей, да, то есть что происходит, какие у нас новости. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, какие-то организационные, неорганизационные, любые другие вопросы. И что касается сегодняшнего, то есть вот сегодняшнего времени, в котором мы находимся, мы с вами Стартовали сегодня в завершающей неделе месяца, 28 число, 4 дня у нас есть для того, чтобы для того, чтобы закрыть март месяц. Вот, Соответственно, имейте это в виду, посмотрите на ваши результаты, посмотрите на то, что у вас на сегодняшний день имеется. И наша магическая неделя, она началась еще на прошлой неделе начала действовать, скажем так, и продолжается, соответственно, магия в ваших руках. Все инструменты, если есть потребность, если вы, может быть, недавно подключились к нам и не очень понимаете, что же это за магическая неделя, какой, какие у нее есть инструменты, вы тогда сегодня прям напишите. В нашем командном чате мы все инструменты, которые у нас есть, продублируем. А так у нас это вся информация собрана на аккаунте Instagram в нашем командном аккаунте. Вот Стелла, привет. Еще и Стелла видно. И там мы собрали в постах и в актуальных stories все инструменты, которые можно использовать для закрытия месяца. Если есть такая потребность, просто в командном чате повторим, но для этого вы просто напишите, что вы в этом нуждаетесь, чтобы не дублировать. У нас еще раз, подожди, ты просто немножко отвлеклась на где? В командном аккаунте в Инстаграм? В командном аккаунте Инстаграм у, ну, есть... у нас нет доступа. У нас нет доступа вообще. Вот, Я поэтому еще раз, для тех, кто отвлекся, еще раз. Да. Если вам нужна эта информация, если вы потеряли доступ к аккаунту Инстаграм, напишите, пожалуйста, в командном чате Telegram о том, что вам нужна информация по магической неделе, по, по всем этим инструментам для того, а, чтобы... Поняла, ты про не... магическую да, неделю, мы, да, мы все повторим и, соответственно, у вас это все будет перед глазами. вот Это то, что касается магической недели. Одним из инструментов магической недели, который у нас есть с октября 2020 года, это проработка консультантов, которые у вас в марте месяце подпадают под компрессию. То есть этот вопрос тоже не забывайте, не забудьте проработать. Осталось 4 дня, потому что если у ваших консультантов заканчивается контракт 1 апреля, то у них есть 4 дня для того, чтобы продлить. Вот. Более того, у нас есть очень хороший информационный повод для того, чтобы обратиться к этим людям. У нас на прошлой неделе произошло снижение цен. Если вдруг кто не знает, еще раз вот хочу на этом сделать акцент. Цены у нас вернулись к уровню 1 марта. Будем надеяться, что будет дальнейшее снижение цен, но вот пока так. Пока 1999, 1999 года снизимся. Посмотрим, поглядим, как на сегодняшний день прогнозировать что-то, Дальше, я не знаю, там одного дня, одной недели вообще очень сложно, настолько все быстро меняется, настолько все непредсказуемо, поэтому работаем в тех условиях, которые есть на сегодня. Вот сегодня так и работаем с этим. И еще один вопрос, который... Возникает у консультантов, которые получают бонусы, особенно как же будет рассчитываться бонус за март месяц в связи с тем, что цена снизилась и так далее. Кого этот вопрос волнует? Он ну, нас всех <с волнует всех, потому что почему-то, когда растет цена, баллы не увеличиваются, странно. А баллы не увеличиваются ни в каком случае. Никогда растет цена, никогда снижается цена, баллы вообще не меняются. Нет, а меня вопрос действует. интересует, потому что да, я посмотр ну, зафиксировала, я сейчас фиксирую буквально каждый день бонусы, баллы. Uh -huh. а, буквально бонус, баллы выросли, а, а бонус полторы тысячи потерялся. Вот я, да, ну, и... Потому что да, потому что произошло снижение цены и, соответственно, что, такое, что значит произошло снижение цены, вот объясню вам. Ну, Это значит, было? что поменялся внутренний курс, расчетный курс компании. Да? Он стал другим. И поскольку этот курс используется для расчета бонусов, соответственно, вы в своих личных кабинетах увидели, что у вас уменьшилась сумма бонуса. И сразу, поскольку для нас это нестандартная ситуация, поскольку мы уже достаточно давно перешли на такой принцип, что в течение месяца курс не меняется, да? то есть мы с этим давно уже не сталкивались. Но поскольку ситуация сейчас настолько нестабильна, что, опять-таки, планировать на месяц практически невозможно, поэтому у нас в марте месяце началось изменение цен внутри месяца. Вот. И поэтому, когда меняется цена, у вас меняются цифры в ваших личных кабинетах в разделе бонусы. И сразу скажу, что это предварительные цифры, то есть это не окончательные цифры, потому что расчет бонуса, окончательный расчет бонуса будет производиться по средневзвешенному курсу за месяц. Это то в есть... этом месяце, всегда только так. Раньше же всегда был вот какие последние дни держится курс по такому и пересчитывали весь месяц. Ань, значит, смотри, вот то, что ты сейчас говоришь, это было вообще давно, да, то есть когда у нас тоже была такая высокая волатильность, когда курс менялся в течение месяца, рассчитывалось по, по курсу последнему на, на последний день месяца. Все правильно. Потом, поскольку эта ситуация не очень удобная и приятная, перешли на такой принцип ценообразования, когда в течение месяца, в течение календарного месяца цена не менялась. Вот. То есть цена фиксировалась на весь календарный месяц. Вот Мы давно жили, достаточно давно уже живем, жили по этому правилу, и поэтому этот вопрос не возникал. И в марте мы снова столкнулись с ситуацией, когда у нас внутри месяца меняется курс. И в связи с этим, еще раз, да, на данный момент в ваших личных кабинетах на сегодняшний день это предварительные цифры, то есть они не окончательные. Окончательный расчет бонуса будет производиться по средневзвешенному курсу, который будет по итогам месяца. Но я предполагаю, что, надеюсь, что... До конца марта месяца у нас уже каких-то резких изменений не будет, и, соответственно, курс меняться не будет. Если не будет никаких изменений курсов, сильных, серьезных, да, и внутри компании не будет меняться курс, то, соответственно, бонус будет рассчитываться по курсу где-то в районе 116 рублей. Сейчас у нас курс внутренний в компании 110 рублей. Да? До этого мы с вами работали по курсу 120 рублей. И вот этот вот средневзвешенный курс, при условии, если не будет никаких изменений, он будет равен 116 рубля. Очень И, хорошо. Но ну, я считаю, что это справедливо. Конечно. Бульнасов, вот такой вопрос. А компания не планирует перейти на рубли, а, то есть отойти от евро? Если бы у нас был российский продукт, если бы мы не были привязаны к, цен, к цене продукта в евро, мы бы перешли бы в рубли, Дмитрий. Вот. Но на сегодняшний день у нас с вами европейский продукт. Мы, компания покупает продукт, наша российская часть, по крайней мере, покупает продукт за евро. И в случаях вот таких вот резких изменений мы никак не можем отойти от курса евро. Это связано с тем, что у нас на самом деле европейский продукт. Но будем надеяться, что евро скоро вообще уйдет в минус. Надо будет вообще бесплатно. И Блин, еще хочу нас, сказать, я... огромная, огромная выгода, то, что большой курс, да? потому что, да, в принципе, когда мы покупали продукт дорого, на завтра цена стала дешевле, вопрос, конечно, возник. А так, как ты говоришь, усредненный, это хорошо. И сейчас увидела выгоду в росте курса, бонус хороший. Наталья, хотелось бы сказать. По кэшбэку тоже интересно будет, как это все сработает. Потому что в разное время, по разным курсам люди же брали продукт, да, кэшбэк угу. уже насчитывался, уже, он уже появлялся да, в давлечном кабинете у людей, и он был ну по высокой цене, да, а потом, угу. получается, будет перерасчет. Нет, нет, подожди, а кэшбэк изменился после снижения курса? Я просто не обратила вот на это внимание, надо посмотреть. По кэшбэку, я, по нет, кэшбэку я насколько я кабинете, знаю… Не смотрела, Наталья, да? Я имею в виду, что люди, вот она, она покупала, да, был один курс, но высокий курс, да, купила флакон, у нее уже кэшбэк отразился в кабинете. А в конце месяца он пересчитается, что ли? Не, а, то есть, смотрите, я почему сейчас задаю вопрос, если у кого-то есть кэшбэк, у меня есть кэшбэк, я посмотрю, проверю. Вот. Изменился он или нет, но раз вы не знаете, я сейчас возьму этот вопрос на контроль. Насколько я помню, разговор был о том, что это было еще давно, это когда вот менялись курсы, что кэшбэк не должен меняться. Mm -hmm. Кэшбэк строго привязан к сумме покупки, то есть кэшбэк не должен изменяться. Ни в случае да. увеличения курса, ни в случае снижения курса. Вот это очень справедливо. Mm -hmm. Да, mm -hmm. и это тоже справедливо. Да. Yeah. Да. Yeah. Вот. но я возьму Понятно. себе этот вопрос на контроль и э, проверим, узнаю, как на самом деле, и тогда в чате уже напишем. Вот, в чате напишем угу. и про средневзвешенный курс, чтобы информация была перед глазами, да? не все приходят на эфиры, не, не, не все смотрят записи, не все знают, вот. но в чате тоже напишем. Гульнаса, давай тогда без всякой запроса, чтобы перенести информацию из Инстаграма в чат. Давай сразу же тоже попросим, чтобы перекинули вот это по «Магической неделе», вот эту информацию как бы продублировали уже без запроса. Ну, без запроса, Дмитрий, все очень просто. Просто нужно в чате написать, что вам эта информация нужна, и тогда продублируем. Так она нужна, мы, мы сейчас об этом говорим. Напишем. Хорошо, Напишем. хорошо, хорошо. Все, я поняла. Перекинем. «Магическую неделю» пропишем тогда все. Так. Что еще у нас из таких новостей важных? Вроде бы все такое самое, самое основное проговорила. Есть ли еще какие-то такие организационные, может быть, вопросы по работе, вопросы? Кульнаст, можно да. спросить, что-то слышно про поездку в Турцию? Про поездку в Турцию слышно только то, что все в силе. Понятно, спасибо. То есть, то есть никаких, никакой информации о том, что там что-то меняется, такого нет. Все в силе. Не, ну просто посмотришь и в интернете, и везде все говорят. То принимает Турция, то она не принимает. То Вася, то не Вася. Поэтому как-то, знаете, мозги начинают закипать от всей этой информации. И думаешь, как же лучше это сделать, чтобы... И деньги-то не потерялись. Значит, смотрите, по поводу Турции. У нас с вами есть время до 13 апреля, ориентирую, да, до 13 апреля, ровно за месяц до вылета. И, то есть, когда условия, ну, то есть, одинаковые, скажем так, да, соответственно, мы до 13 апреля спокойно наблюдаем за тем, что происходит. Если будут какие-то изменения, соответственно, можно будет уже принимать решение. Поэтому где-то в районе 10 чисел апреля будет информация о том, то есть в, какой, в каком состоянии все находится. Сейчас принимать какие-то решения смысла нет, потому что не, не, не, не важно вы примете это решение сейчас или примите решение 10 апреля. То есть условия никак не поменяются. Но на сегодняшний день никаких проблем. С выездом нет. А то, что, то, что касается, там смотрите где-то в интернете и так далее, мои дорогие, пожалуйста, фильтруйте информацию и относитесь к ней с, критически, я бы так сказала. Потому что то, что сейчас происходит в интернете, то, что сейчас происходит знаете, в телевизоре, очень сильно отличается от реальной жизни. Не принимайте, пожалуйста, все это очень близко к сердцу. Если там будет действительно какая-то ситуация, которая требует, потребует от нас принятия решений действий, то наш туроператор нам об этом обязательно сообщит. Спасибо большое, Гульнас. Вот это я и хотела услышать. Спасибо. Угу. Будем вот. ждать. Да-да-да. На, пози... сейчас... на позитиве. На позитиве, Мы ждем да. на позитиве. И, и я, я всем говорю, я настроена ехать, потому что… Меня тоже. Я тоже настроена, я первый раз собралась мальчика вывести, а тут такая ситуация. Я с 2020 года куда-либо и выезжаю с таким чувством, а вдруг это последний раз. Поэтому поедем, Бог даст. Если все будет как сейчас, то, скорее всего, поедем. Девочки-мальчики, привет, хочу сказать по поводу поездки. Вчера звоню своему дистрибьютору. Такая, ну, мне нужно было посоветоваться, а он там в Эмиратах сидит, довольный, счастливый, все хорошо. Так что люди ездят, хочу сказать, не переживайте. Да-да-да, люди ездят, спасибо, Эльмир. Угу. Так, хорошо. Что еще у нас? Какие-то есть организационные такие вопросы, которые хотели бы прояснить? Может, еще у кого-то что-то там такое важное? Я хотела узнать, думала, что сегодня Марина будет или нет, или Марина в какой-то другой день будет. Да, вот, Марина, значит, мы договорились с Мариной, что пока мы не исчерпаем весь наш потенциал, да, то есть все наши новинки и так далее, Марина будет проводить встречи через неделю, да? то есть на следующей неделе в понедельник, я не знаю, какое это будет число, Марина будет рассказывать нам про бустер с гиалуроновой кислотой. Марина, я правильно говорю? Я всем добрый день. Да, 4 числа, 4 апреля. Ну хорошо. Вот, 4 апреля. Получается, мы... через две недели я... мы будем с вами встречаться, девочки. Да, раз, два в раза недели... в месяц. Да, два раза в месяц у нас будут встречи с Мариной. И мы будем подробно-подробно разбирать наши продукты. Это все продукты или только новые? Ну, сначала новинки, а потом по запросу. Давай все. Запрос пошел. Хорошо, Таня. Ну, вообще очень полезно, Марина, было твое объяснение. Ну, скажите хоть какие результаты у вас. Гульнас, можно две минутки, девочки конечно, скажут? Конечно, да-да-да. Я пользуюсь я микробиомом, сказать. мне очень нравится микробиом крем. Угу. А ты бустером-то не пользуешься Сретинова? Нет, у меня еще нет бустера, я еще не доехал. Все понятно. Наташа, ты расскажи а свои тоже. эти. У меня я тоже еще ничего я не доехало, сказать... только все получил. получу. Угу. Я получила уже. Можно, да? Наташа, да. ты скажи, чего у тебя, шелушения было, не было? Тоже у нас одна сейчас пользуешься, да, пока? Вот я, я, Смотрите, когда я его получила, я значит, я же э, хотела, чтобы у меня все было замечательно и быстро, и я, в общем-то, наносила практически, ну, через день, можно сказать, не как ты сказала, один раз в неделю, у -у -у. А, потом, а через день я говорила, вот у меня вот здесь такие вот морщинки, которые меня насторожили, вот, mm -hmm. и я на них конкретно наносила. Не было шелушения, не обратила внимания, но я вижу, что результат, причем, с одной стороны, даже лучше, чем с другой. Вот, ну, ну, реально, я пожалела, что я не сфотографировала, не сделала фото до, вот, но сейчас я вижу, что результат мне очень нравится. Mm -hmm. Наталья, делай фотографию хоть прямо сейчас. То есть, Конечно. Если, да, все равно, да, mm -hmm. ну, может, надо сделать. Наташ, то, ты то, хочешь сказать даже утром? Утром наносишь крем, и никаких скатышков нет. А, я же пилинг делаю. делаю. Не, пилин, не пилин, делаешь? Скатышков у меня нет. Никакой ну, крем не скатывается. Я... А делать пилинг? Нет, пилинг каждый день, что ли, делаешь? Не каждый день, нет. Зачем? Я не каждый день его делаю. Вот у меня саха, который, да, ну, может быть, дня через два я наношу просто как бы вот его, не, не как маску. Просто вот я нанесу, Просто спонжиком как бы пройду по лицу и потом смываю. Mm -hmm. вот. Затем тоник, затем ночной крем. Вот так я делаю. Ну, а... Я не знаю, может быть, я такой индивидуум. У меня каждый день скатывается. Я пользуюсь каждый день. Я а, прям... какой вот... крем скатываешь? Вот, ну, я утром, это... у меня вообще вот раздражения начались опять. И я микробиомом. А на каком? Микробиом? Ты делаешь, Марин? А на каком а? Каким? Микробиом. Микробиом. А? микробиом. Микробиом. и бустер, да? Нет, нет, бустер я делаю с Эко ночным А, ну вот эко. я микробиомом пользуюсь, он плотный, он такой же по, по составу, как, наверное, как Эко. Но мне он угу. очень нравится, эффект кожи просто вообще потрясающий. Но я тоже вот. делала пилинг, но два раза в неделю не чаще. Девочки, да я пилинг сделала, даже этот профессиональный. То смысле, я каждый день, во-первых, у меня есть умывалка с гиалуроновой кислотой и саха кислотами. Я ей практически каждый день. Может быть, я потому что ну, такой мощный даю удар, что я умываюсь вот этой умывалкой каждый день. И еще и ретинол. И я утром встаю, и у меня скатывается. Угу. Но у тебя... Хотя я раз в неделю делаю, у меня есть ну, профессиональный пилинг, который и, и аха-кислоты там прям в одном, и такие круглые частички. Ну, такие вот специально, как бы и химические и механические элементы а, в одном. Может быть, тебе убрать надо пока этот профессиональный ну, пилинг. Я хотела сказать, может, так я, девочки, я просто все это как сказать? Это у меня тест такой идет, я тестирую. Я а -а -а. просто хочу понять вообще, как, насколько он все-таки, ну, ну, насколько он действенный по заявке. Надо нашими тогда только пользоваться, раз тестировать, а не другими. Я так понимаю. Ой, да давайте мы Марину не ну... будем учить. Не, у меня просто, а девочки, можно... нет, нет. Это самое, мне вообще очень нравится наш скраб «Скатка». Не, не химический пилинг, а вот именно «Скатка». Так вот он и скатывается у тебя. Нет, я, у меня его просто нет, я вот сейчас за, за, заказ его заказала, чтобы Это им, им из, итальянской, из итальянской серии, да, Марина? Да, да, да, да, да, да. Угу. Вот после него вообще великолепно, тоналка ложится, вот кремы все вообще по-другому работают. Это вот я его люблю, и я, и я, у меня кожика комбинированная, я два раза в неделю даже его делаю себе, Марина, когда у меня есть же, наличие. В каком Филинг, скапка. А что за скапка? У нас, это у нас наши. нашей Из итальянской да, да. Где маска а жив, Это раз, с черной вон икрой вон. и золотом, Таня, серия, а, с мазами, где две мазы, маски да? и пилинмаски. В Саше, в Саше, в Саше. Я а, да, да. ни да, разу, да. да. да, разу, разу не да. пользовалась, поняла. Ой, Ой, у него Таня. такой запах, это вообще такая... Вы такая много скаб. потеряли. Обязательно попробуйте. Не, Скраб Мне очень нравится. Я его очень люблю тоже. Не опользовался, я нет. Дима молодец. Дима, в следующий раз Дани сделай уходовую процедуру. У нас единственный крем в компании, который у меня скатывается всегда, это который такой серого цвета. По-моему, для того, чтобы пожаловать. Осветляющий, который? Крем осветляющий. Он развеосветляющий? Мне кажется, он нет. Серого цвета. Не брал... да? Нет, для, для того, чтобы кожа матовая была. А, матовая серия. Матирующий, да, да матирующая. матирующая. Крем, который у меня, это самое, прям у Туримя, как, как будто бы у меня там тонок грязи. А у меня осветляющий, я попробовала для интереса, скатывается прямо, а сейчас перестал. Угу. У меня тоже. На которой у меня очень сильная аллергия – это мизу. Там настолько сразу же включается. Ну, индивидуальная непереносимость не... может быть, да, да, да. Марин, а, я выяснила. Я... На... Да, да, да, да. Я да. про это хотела спросить. Вот угу. Про это вы говорите? Да, это да, про как, эту. Как, тогда, как тогда ввести ее в программу вместо аха или как? Да, вместо аха два раза в неделю. Наташа ее можно. Наносишь ее тонким-тонким слоем, прям тоненьким. Даешь прям вот минутки две, чтобы она у тебя на лице побыла, mm -hmm. и потом начинаешь круговыми движениями. Потому что если можно и сразу же, просто очень долго скатывать будешь. А когда она подле, полежит на лице, чуть-чуть подсохнет, ну прям вот чуть-чуть. И все, она mm -hmm. более это, это легко начинает на, скатывать. На кожу Марина, да? Да, на сухую. Я делаю на сухую. Вот видишь, как нашу ты нам все рассказала? Да. А то она у меня... Нет, ну девочки, давайте так. Маски, всегда мы на сухую кожу наносим. Она же у нас... Это скраб-маска называется. Я уже несколько лет маску не наносила, поэтому не знаю. Нет, вот эти маски мне тоже очень нравятся, я к маме, когда еду, я ж компьютер с собой тащу, короче говоря, это, ну, тяжело, и я все время ищу минимальный набор для себя, я всегда беру крем для век, который пользуюсь все три или месяца, если у мамы живут на все лицо, беру вот эту маску одну и скраб, хватает на пять раз мне. Потому что, ну, 15 это сам, миллиграмм там и там. Вот по сути дела, ну, как бы, вот в профессионалке у нас 5, 5 миллилитров на, на одну процедуру. Маск я все время, из, ну, расходую. Также и пилим вот этот скрабик. Угу. Они есть у нас еще в продаже? Да, есть, есть. есть. Так, вот, и так. я два раза в неделю делаю вот этот скраб и вот эту маску, маски мне тоже очень нравятся, но маски я, девочки, всегда смываю, хоть там написано не смывать, я всегда смываю, Все, и всем рекомендую и новинок, смывать. Следующее, следующее занятие после новинок это будет итальянская серия хорошо разберемся с масками, со скрабами, со всеми. Будем. Да, да, очень хорошо. Хорошо. Я думаю, что сегодня уже после сегодняшней встречи все обязательно себе возьмут скраб и будут скатывать. А, Марина, а сколько она открыта может действовать? Потому что у меня в ванной стоит, наверное, полгода там закрученная. Может, она уже не гуше? Не знаю. Ну, девочки, смотри, вот какая ванная. Если в у вас очень жарко и влажно, то, конечно, лучше не хранить. Угу. А вот Но у меня, вот, ванну, у меня дверь в ванную всегда открыта. У меня там нет ни влаги, ни жары. У нас холодина, потому что у меня в так торцовая Если стена. Она вскры... Если она уже вскрыта, сколько можно ее хранить? Открыто? Ты посмотри, вот, девочки, вот, по сути дела, все... Вся косметика, она сама может себя закупорить. Вот ты возьми и попробуй выдавить. Если там твердый такой выходит, значит, она была закупорена, и вот через эту пробку туда ничего не попадало. Какая Если хитрая? этого нет... А? Какая хитрая? Нет, я тебе серьезно говорю. Умная. Но мы верим, мы, мы про маску говорим, что маска хитрая. Маска хитрая. хитрая. Это не маска хитрая, это вообще, вот, ну, хорошие продукты, они всегда так делают. во-первых, там очень маленькое отверстие, там всегда, ты же не можешь выдавить до конца, чтобы в этом отверстии ничего не было. Там все время эта часть продукта остается, и вот этот продукт, он просто засыхает вот в этой, ну, как сказать, через, через что выдавляем мы, mm -hmm. и все. Если вот ты, Тань, просто попробуй. Хорошо. Если там вот будет это тверденькое, ты увидишь, оно выйдет, а потом все нормально. И я все время говорю, девочки, ну, у нас нос для этого есть. Вся испорченная косметика, она пахнет прогорклым. Угу. Mm. Хорошо. Как только чувствуете, что-то запах ну, не, не такой, значит, все испортилось. О, без получили По... Отлично. Отлично. А, а еще у нас есть, девочки, всегда на всех упаковках значок открытой крышечка» И сколько месяцев в открытом виде может храниться продукт? Угу. Посмотри. Да, я Светлана. Разобрались, Татьяна. Да, да, да. Ага, хорошо. Марин, я после нашей последней встречи начала тоже делать сухой этот пилинг, делала его с кремом-микробиом. Вот. Поскольку, а -а -а. поскольку Сделай, давно не была ты. в бане, да, и давно не делала <с People> пилинги, очень хорошо скатывалась, прямо очень хорошо скатывается, ощущает тоже прямо вообще красота. Вот век живи, век учишься называется. Никогда не думала, что можно так вот пилинг делать обычным кремом. Вот. а буквально сегодня, вот сегодня начала, достала наконец-то все свои бустеры, э эколинию, и с утра начала, то есть вчера ходили, или когда, позавчера ходили в баню, все пропилинговала жестко, как я это люблю, сделала массаж с банками с нашим маслом, вот, так что так это mm -hmm. конкретно так все, все вычистила, я думаю, надеюсь, и сегодня начала вот с бустерами. Тоже взяла эко линию, она у меня, как бы, вот сейчас пользуюсь, да, и сейчас туда добавляю, утром добавляю, получается, иронку, а вечером буду добавлять время от времени э, ретинол. Вот, посмотрим, тоже очень интересно. Так что mm -hmm. все твои я ну, рекомендации я. Взяла, от, взяла на вооружение. <свят> на да, вооружение. Да-да-да, взяла. Сейчас буду тестировать, буду смотреть, как это все работает. У вот, нас а еще раз. Можно вот ты говоришь, что микробиомом просто скатываешь? что, я что-то пропустила? Да-да-да, да, да, я микробиомом просто... Я использовала его как для пилинга. То, что вот Марина говорила, наносишь и круговыми движениями интенсивно начинаешь его скатывать. А. И крем скатывается. И собирает, соответственно, всю ороговевшую кожу, на крем собирает. И получается мне просто очень вкус. нравится этот крем, очень нравится. Угу, угу. Угу. Угу. Вот. Поняла. Я его так использовала. А, это, а у меня вот, женщина с чувствительной очень кожей берет гиалуроночку туда, добавляет, говорит, мне так прям вообще прям очень шикарно, чем один крем. Вот. А сама я тоже... Утром у меня гиалуронка. Не поняла, не поняла, а не не поняла что добавляет. А, ну, вот берет этот крем, микробиом, добавляет гиалуроновый бустер туда несколько а, да, вот, ага. вот, То есть очень чувствительная кожа, никакой чувствительницы. Мне, говорит, так вообще нравится, чем один крем. Хотя я тоже так же делаю. Вечером у меня, может быть, ретинол, либо масло в крем я добавлю. Утром у меня, значит, гиалуронка. Мне тоже очень нравится. В общем, всеми я продуктами пользуюсь, прям изгаляюсь, мне очень нравится. Девочки, какое счастье, да? что у нас есть такая возможность да, так изгаляться заканчиваться с гиалуронкой Придется снова начинать так ну что косметическую тему мы сегодня все равно не смогли обойти мимо затронули Мама, пап, так, получили получили опять новую порцию интересных штучек вот так что спасибо большое марина Прямо очень интересно. Открываем нашу косметику снова. Заново. Будем заново да. открывать все и будем продавать ее. Да, да, да. Да, да, да, да. Насчет косметички, по-моему, это девушка моя, которую искали. Вот эту, вчера что-то прочитала про, думаю, Гузель Касимовна, отчество. Я думала, фамилия Касимова. Вот. Ага. Читала, нашла новенькая у Мини -бюль. это 10 марта она подписалась. Канадина mm -hmm. Гузаря Касима. Вот так. Всего, это... Ну все, Эльмир, Опас, я его, в том числе, Эльмир отправила к наставникам, а, поэтому да. по поводу дальнейшего ведения, то есть по, по поводу дальнейшего обучения, она к вам придет. Вот. Для тех, кто, как да, говорится, у нас да. так, она разрешает с ее группой работать, ну, но кто, кто новенький там. Поэтому я там касаться не буду. Угу. Ну, ты просто так контролируешь, чтобы все там все работало. Вот, для тех, кто, как говорится, не очень понимает, о чем мы сейчас говорим, у нас есть курс «Косметичка», ознакомительный как, курс. Как новенькую туда добавить? Бот отправлять? или а, как вот добавить... Какую ссылку отправить новенькому? Новенькому отправить нужно ссылку на чат-бот. Мы эти ссылки периодически публикуем и в любимых продуктах, и в командном чате, поэтому в поиске можете прямо забить косметичка, да, косметичка, угу. и вам выпадут сообщения, где упоминается этот курс. И в сообщении, в каком-то сообщении есть ссылки. Угу. Вот, поэтому даете ссылку на этот курс. Как я уже вам говорил, вообще есть два варианта ведения новичка по этому курсу. Первый вариант. Когда у вас много новичков, когда у вас много людей, и вы можете отправлять его в чат-бот, чтобы человек самостоятельно обучался. Второй вариант. Это вы не отправляете новичка в чат-бот, вы его ведете самостоятельно, индивидуально. Вы ему отправляете все задания, то есть вы предварительно сами проходите этот курс, вы получаете все эти задания, ссылки на видео и так далее. И после этого вы... В личных сообщениях отправляете задание, сообщение вашему новичку. Второй вариант позволяет вам лучше контролировать процесс. То есть вы следующее задание присылаете только в том случае, если человек прислал какой-то ответ на первое задание. Вы можете как-то поменять, как-то под себя подладить. То есть не обязательно прямо один в один все высылать. То есть это курс, который я создала, вы можете его адаптировать под себя. Можете что-то добавить, можете что-то убавить. То есть... Можете делать из этого курса уже что-то под себя. Вот. А в чат-боте просто человек каждый день в определенное время получает новые задания, новые видео. Независимо от того, посмотрел он предыдущие, не посмотрел предыдущие, не выполнил задание, не выполнил задание, он все равно будет получать следующие уроки. Вот. И во втором варианте вы уже отправляете только тогда, когда человек посмотрел и ответил на все вопросы. Вот. Поэтому выбирайте способ ведения человека по самостоятельно, как считаете, как бы, нужно. Вот, Но если у вас немного новичков, я вам рекомендую их вести индивидуально. Во-первых, в процессе больше познакомитесь. У человека будет больше вопрос, возможности задать вопросы вам и так далее. Вот. Поэтому, если немного новичков, введите самостоятельно. Если много, если прямо уже очень все прям напряжно, отправляйте в чат-бот. Вот, и э, чат-бот завершается, вот этот курс косметичка завершается приглашением в, в, в следующий курс, курс называется «Первые деньги», где мы продолжаем работать с, с формированием личного оборота, да? проект «Первые деньги», первая часть его нацелена именно на формирование личного оборота, и там уже в процессе мы разбираем все инструменты, которые у нас есть для работы с нашими продуктами, это и парфюмерная примерочная, это работа с парфюмерным гардеробом, это работа с составлением программ по уходу за кожей лица, это мы разбираем и возможность создания тестовых наборов для работы опять-таки с косметикой. Вот. И вторая часть этого курса это работа с клиентским чатом, то есть мы учим создавать клиентский чат, наполнять его и работать, организовывать работу в клиентском чате. Вот. И уже после того, как эта работа проделана, учимся продвигать и организовывать свою работу в социальных сетях. То есть изначально вся работа была настроена на Инстаграм, то есть начинали с Инстаграм, с этой социальной сети. И в принципе, я планирую это оставить, потому что к Инстаграму доступ есть, трафик там есть, и люди там работают, несмотря на то, что многие оттуда поразбежались. Вот. И вторая площадка, скорее всего, будет уже ВКонтакте. На сегодняшний день на территории Российской Федерации это а, одна из самых популярных социальных сетей. И ну, раскручиваем на данный момент. Вот, если вкратце про а, косметичку и проект Первые деньги, то а, как бы вот так. Вот. Ну, Телеграм еще, еще очень актуален. Туда 13 ну, Telegram, миллионов, 14 миллионов туда Телеграм актуален, но он актуален уже на следующем шаге. Он скорее будет актуален при уже формировании команды, при рекрутинге. То есть вот на этом этапе мы уже будем говорить про работе в ну, Телеграм. Несмотря, да. да, несмотря на то, что сюда приходит сейчас достаточно большое количество людей. И, но в любом случае, Telegram на сегодняшний день не самый популярный, не самый популярный мессенджер в, в среди обывателей, среди обычных людей, и больше используется для бизнес-процессов. Пока так. Вот. И поэтому Telegram у нас появится с вами уже на бизнес-части для тех, кто будет уже работать по созданию своей группы. И про, по рекрутингу. Вот, то есть э, такая вот схема работы. Поэтому если вдруг кто-то не найдет информацию по э, чат по косметичке, потому что начинается все с косметички в любом случае, э, тоже пишите в командном чате, вот себе сейчас поместье. если вдруг не найдете по истории записи, э, напишите в командном чате, ссылку, информацию тоже продублируем. Так, в принципе, Гульнас. да, кто-то кто взял микрофон, кто начал говорить. Нет, Гульнас, а. это Дима. Да, Дима. У меня есть вопрос по поставке следующей. Продукт uh -huh. окончается, мы же ее потребляем. Да. Работает в этом направлении. Значит, друзья мои, по поводу поставки никаких проблем на сегодняшний день нет. Вот. все идет в обычном штатном режиме. То есть, как обычно, московский офис отправил заказ в польский офис. Польский офис работает над формированием этого заказа. Потом будет доставка. Да, доставка на сегодняшний день стала дороже стало немножко дольше, то есть все стало немножко дольше во времени, но каких-то кардинальных причин для тревог нет, каких-то серьезных причин для тревог нет. Гульнас, новые ароматы придут? Новые ароматы это какие? Ну, там 203, 204, что ли, они были там заявлены. А, ну, как они там, Colors, да, назывались? Да, да, да. Я так поняла, что сейчас пока этой информации нет, потому что, потому что заказ только отправили. Вот. Но как только будет какая-то… Ну Вообще, он... когда планируют? Месяца через 2-3? Не, зачем через 2-3? Через месяц? Ну, обычно, обычно заказ отправляют за месяц до поставки. Да, вот, Но ну, раньше так было, сейчас не знаю как. Уточню. Угу. Уточню, что там с поставками, на как, когда планируют и, и э, что предположительно ждут. Это угу. про, новую, про новую серию, да, Петрич? Это про колорс, а... которая была заявлена в осенью. Ну я говорю новая серия, мы еще не видели ее. Да, нет, мы ее еще не видели, да. Понятно. А из Нотас придут новые ароматы? А, не могу сейчас ответить на этот вопрос. По, по, вообще по поставке сейчас не могу ответить на вопрос, что придет. Ну, ждем. Да, ждем, в любом случае ждем, да. Новые ароматы ждем. Да, да ждем, ждем, в любом случае ждем. Еще такой вопрос. Да. Я в чате не, не увидел обратную связь, может, ты знаешь. Многие сделали запрос по поводу сертификата. Сертификат в электронном виде люди получили. Uh -huh. Что делать дальше? В общем-то, обратной связи нет. Может, у тебя uh -huh. есть? Uh -huh. Ну, Я точно так же задала этот вопрос. Я первая задала этот вопрос. Я видела. Ага, и я точно так же, как и вы, не получила ответ. Так, я себе пометила. Да, бьем. Гульнаса, да. вот еще вопрос. Вот у нас из номерной коллекции да, ароматы уходят. А замещение им какое-то будет? Замещение им будет а, на сегодняшний день это ноутс. И, uh, colors. А вот эти вот, да, только? Uh -huh. Они будут уже вот как, ну да. А там 20. то, что просто, ну вот, допустим, там уходит вот 35 там, 30. Какой первый там. 35-й не уходит, Лена, пожалуйста. Нет, 28-й, не ну надо... я сейчас просто... Ты сейчас скажешь, что 35-й уходит, а люди действительно решат, что 35-й уходит. Ну пусть не начинают скупать. Вот так рождаются слухи. пока он не ушел, пусть покупают. Быстрее, быстрее. Видишь, сделают оборот. Значит, смотрите, по поводу нумерации. А, раньше мы под одним и тем же номером выпускали разные ароматы, если помните, да, и у нас была сумасшедшая путаница, потому что были старые, совсем старые, новые, еще старые, то есть возникала путаница, поэтому, по-моему, в позапрошлом году тоже было принято решение, что не будут использоваться те же самые номера. Поэтому появился другой принцип вывода новых ароматов. У нас появился Париж, совершенно с другими номерами. Да? То есть не вместо, угу. а дополнительные номера. Заявлено Colors точно так же с другими номерами и другая коллекция. Отлично. Для того, чтобы не было путаницы с этими одинаковыми номерами. И Все статус, понятно. И немножко выше статус из, из, из того, что линейка в бренде... Как-то uh -huh. это статуснее, чем просто номера, поэтому классное решение. Да, да, и точно так же по этой же причине появился ноут, потому что для того, чтобы и как-то показать, что это совсем другой уровень. Совсем другая... Это действительно совсем другой уровень. Вчера мы общались с консультантом, которого не видели лет, лет 18 точно. Uh -huh. Причем она сама начала искать, и раз Дима с ней связал, она говорит, как так, я только начала искать, где Крыловых найти, а тут раз он сам пишет, говорит, так не бывает, вчера с дочкой приходили, они в восторге, вообще такие интересные тоже. Вот, так что с номерами, с номерными ароматами вот так, такая ситуация. У нас еще такой вопрос. Да. А, есть какая-то статистика по продаваемости ноты, вообще как ее восприняли, ну, народ ее как воспринял? В целом по России, я имею в виду по всей территории, где компания работает. А, кстати, а, на Украине его не продавали, да, там сейчас не до этого? А, я не знаю, его, вот, а, его не успели завести, как сейчас ситуация, не могу сказать, а, то есть, а, но скорее всего будут завозить, будут продавать. Вот это, что касается других стран. А в да. Узбекистан, кстати говоря, обязательно будут завозить ноутс тоже, Феруза. Да, да, конечно. Ну, вот. да, у нас какие цифры? Да, значит, по поводу продаваемости. Аромата воспринято очень, ароматы восприняты очень хорошо. И, в принципе, ну, Константин Павлович говорит, что план минимум по продажам на март месяц он выполнил. На сегодняшний день, нет, не на сегодняшний день, мы разговаривали неделю назад, было продано порядка 700 флаконов. Вот это когда то, что мы стартовали с 14 же марта? Это, нет, мы не с 14, мы начали с 1 марта продавать. Мы с 1 марта начали продавать. А, с 1 марта, да, с 1 да, марта. Да, мы с 1 марта начали продавать, но это, это вот план минимум, который был по 300 флаконов каждого аромата. Соответственно, этот план выполнен. Соответственно, ну, где-то посерединке, значит, где будет выполнен между планом минимум-максимум. План максимум был в два раза больше, чем минимум. Вот. Но по поводу, что лучше продается? Вот как у вас, как у вас статистика? Что лучше продается, Амальфи или Рио? Рио. Так. У меня тоже Рио. Ага. Хотя я Амальфи больше купила. Угу. У нас амальки. Ну, видимо, а кому мальчик. что больше нравится, то и идет. Вот, а у нас, по нашему складу могу сказать, что продается 50 на 50. Вот, практически, отличие буквально один-два флакона всегда. Чью продается, пользу? Один-два ну, флакона туда-сюда гуляет, не в чью пользу. А, 50 на 50, то есть они одинаково продаются. И по общей статистике точно так же. Хотя московское агентство больше продает амальфи. Но мне тоже больше амальфии заходит, потому что у меня мужики пахнут риом. хочу сказать, что вчера была дегустация, и у меня девочка молодая, ну, что-то, ну, 22, 3, 5, не знаю. И она говорит, я уже несколько лет не могу найти аромат. А здесь прям так, фу, сразу хочу риом. классно. Так, еще Я хочу сказать про вот ароматы Женщина, которая без пробников у меня их купила, что они, она магазинами пользуется, дочь ага. у нее Рио пользуется, она как бы Амальфи пользуется. Я ага. ей отправила и жду, думаю, что она мне скажет. Ну, человек даже пробники не смотрел. И звонит а. другая клиентка, я ей рассказываю про эти ароматы и говорю, ну вот сейчас говорю, буду звонить и спрашивать человека, который уже пользовался этими ароматами, ну как бы покупал в магазине. И эта женщина мне звонит, представляете, вот, прям говорю, да. мистика звонит, и говорит, Марина, звоню, отчитаться. Я говорю, ну давай. Она говорит, это бомба. Однозначно. Они курят, Она говорит, ароматы лучше, чем в магазине лучше. Конечно. И она говорит, прода... вот всем реклами... это, рекламируй, рекомендуй, рассказывай про эти ароматы. Это вообще, они будут продаваться лучше, чем номерная коллекция. И как раз вот, Марин, под поддержку тебе, вот Дима на той неделе, я рассказывала уже девочкам в чате, мы были, у нас отсутствует магазин «Золотое яблоко», там этот супермарк, это, там, не знаю, 10 гектаров, наверное, духов, там вообще ужас. Мы заблудились. Ну, в общем-то, мне показали, я попросила этот аромат наш, который Рио, и я такая стою, и хотела сказать, ты зачем мне воду нанесла? Ну, там, понимаете, там просто вода, 35 или 45, не знаю, сколько там тысяч, и, конечно, они стоят там, рассказывают, и, знаете, как будто ты вдыхаешь, и тебе не хватает воздуха. Ну нету там, ну нету вот этого. Ну, и и Диме надо ходить со своим флаконом, показать, как они по-настоящему должны пахнуть. Вот. Конечно, было просто опять все одинаковое, такое какое-то все, знаете, и еще, боже, какой кайф наш аромат. Это реально, это небо-земля. Там только цены не одинаковые. 45 тысяч, 36 тысяч. Да, да. Непонятно, откуда они рисуются. Ну да, жалко, жалко только, что пробников мало, девочки. У меня вот пробников... У нас на... вообще пробников нет. Мы вообще без пробников работаем. Ну, Таня, вот видишь. А у меня же далеко все. Я сейчас вот и так уже говорю, из своих флаконов буду всем, эти брызгать, им отправлять вот уже тестеры. Ну да. Чтобы люди хоть посмотрели. Марина, пробники в Москве, насколько я знаю, есть, поэтому заказывайте. Ну как на складе? Нет. Не было, сделали. Сделали, но ну, вот, видео... Блин, а я, я только заказала, вот сегодня посылку буду. Нет, но ну, они же знают, на почему они хоть бы. Я не знаю, когда Марин, я не знаю, когда сделали. Но был такой разговор, что это, что будут делать еще партию пробников. Да, это, это информация для тех, кто не знает. А пробники делают москвичи сами, потому что не успели сделать пробники и решили выйти из ситуации вот таким образом. Константин Павлович говорит, у меня сердце крови обливается, когда мы потрошим эти флаконы на пробнике. Ну а что делать? Ой, давайте расскажу еще тогда. Две секунды. Таню Никольскую все же знают? Да. Ну, не важно. Звонит мне. Она же у меня сейчас продукцию берет. Звонит мне. И чё Я получила вот эти пробники. И чё Они же вообще не пахнут. Я говорю, Таня, я говорю, я не знаю. Я говорю, я, если честно, просто задыхаюсь. Она нет, не пахнет. Я говорю, ну, я говорю Таня, у тебя что-то с носом, наверное. Проходит неделя, звонит, говорит, Марина говорит, слушай, на, на самом деле у меня, говорит, наверное, это ну что-то с обонянием. Я, говорит, сегодня слышу, завтра не слышу. Мне сегодня не нравится, а сегодня так мне понравились эти ароматы. Вот, вот я говорю, девочки, да. я хочу сказать, что эти ароматы по настроению. Если у человека плохое настроение, он, ну, они на него не зайдут. Если настроение хорошие... Но, а? Они как уходят в сторону. Да, и да, находит. да. Я говорю, Таня, я говорю, ароматы. Я начала ей говорю: мне говорю, наоборот, клиенты, кто пользуется, покупал их в магазине, про наши ароматы говорят, что это бомба. Она говорит, да, да, да я говорю, да. Так что да, вот, да ну, да, ну, если девочки, это, эти ароматы кто-то не воспринимает, это на самом деле это проблема после ковида. Значит, человек точно ковидом проболел. Настоящий. Ну, еще просто, знаешь, вот вчера тоже показывала одной. Вот у меня клиентка, у нее по жизни всего было два аромата, которые один не наш, а второй она очень любила «Амальтея Саммер». Все, она больше, знаете, как вот однолюб. И вот сейчас, какой бы мы ни примеряли, ну вот, вот, знаете как, где-то жмет. Конечно, я пригласила, показала эти и те, а, ну, непонятно, но ее удивило то, что, действительно, они же открываются, действительно, как, как, как океан, они по-другому совсем. Ну, вроде как, амальти, чуть-чуть. Угу. Так, давайте я почитаю чат, может быть, в чате тоже есть какие-то вопросы. Там Лена привет, привет, привет. Контракт Classic сейчас как выглядит, пробники ароматов, которые он выходит их уже там нет, значит, а, так, а, контракт Classic. Классик. контракт классика выглядит точно так же, то есть изначально заявлена шкатулка с пробниками ароматов от 37 штук и больше, соответственно, в шкатулке на сегодняшний день, насколько я знаю, нет восьмого номера, а уже потому что все, уже и пробников нет. И по мере того, как будут заканчиваться ароматы, соответственно, из контракта Classic будут убирать пробники уходящих ароматов. По, соответственно, в шкатулке всегда будет больше 37 пробников. Как, если там будет меньше, соответственно, будут уже добавлять новые пробнички, новых ароматов. Вот. Контракт Classic на сегодняшний день стоит 3700 рублей для тех, кто... Не в курсе. Контракт классик, в отличие от того, как это было раньше, сто лет назад, сейчас сроком действия один год. Вот этот момент, пожалуйста, вашим новичкам тоже обязательно говорите. То есть, да -да. если человек в течение года не сделал ни одной покупки, у него контракт сгорает. Поэтому мы и говорим с вами про компрессию, с которой мы с вами работаем каждый месяц. У нас можно списки еще потом? Что еще можно? Список, Список по компрессии. Список по компрессии. Угу. И, вы, и вы думаете, я все запомню, да? Ну, запиши, пожалуйста. По-моему, Дима просил в начале месяца. Ну, ладно, посмотрим. Хорошо. У нас еще, еще хотел попросить э, вот такую информацию. Сейчас нету в 50 миллилитрах номер пять и номер 11. Его вообще нигде нету. Он будет вообще? Придет? А с, новой поставкой? с новой поставкой. Ну, хорошо. Да. Пока работаем с отсадками. Как хорошо, что у нас есть и двадцать, и пятьдесят, можно одно другим менять. Да, да, да, да. поэтому пока меняем. Мы уже сто раз обрадовались то, что есть товар. У всех чем работать, да. Так, ну что, друзья мои, я так понимаю, мы сегодня так основные вопросы исчерпали на сегодняшний день. Да. Вот Лена пишет, что в личном кабинете видно до какого месяца. Да, да, да. В личном кабинете у нас появился раздел «Команда». Если вдруг кто-то еще не смотрел, обязательно посмотрите. Там есть сроки завершения контрактов у всех ваших консультантов да. для того, чтобы вы могли проработать. Угу. Так. Ну что, тогда резюмирую. 28 марта, 4 дня до завершения месяца. Всем желаю... Сделать своими руками настоящую магическую неделю и закрыть квалификации, которые вы себе поставили в план, групповые обороты, личные обороты, то есть все, все что вы себе напланировали, чтобы у вас обязательно все это забылось. Угу. Ну и последняя недели месяца вам в помощь. Успешного закрытия месяца и до встречи в командном чате. До встречи на следующих эфирах. В следующий понедельник у нас Марина эфира с бустером с георгированной кислотой. И, и пишем отзывы об эфире. Да, и огромная, как всегда, просьба. В нашем командном чате напишите пару слов вашего отзыва о сегодняшней нашей встрече. Тренируйтесь писать продающие отзывы для того, чтобы ваши консультанты, ваши партнеры, которые в командном чате, у них была заинтересованность и был интерес посмотреть запись этого эфира и получить всю эту полезную информацию. Спасибо, Таня, напомню. Mm -hmm. Все, всем-всем хорошего дня, всем хорошей продуктивной недели. Mm -hmm. До свидания. Пока-пока. Ага, всем свидания. хорошего дня. Давайте, девочки, до свидания. Всем до свидания пока, мальчики. И мальчики, Дима, 50 миллилитров 11 есть в Москве. Ну, хорошо, спасибо, Марина. Угу.